Добрый вечер. Сегодня мы сделаем обзор вот таких тактических очков, которые сегодня пришли от наших братьев из Китая магазина AliExpress. Это реплика американки, американских очков Daisy U.S.A. Military. Тут написано. Посмотрим, что они себя представляют. Поставляется вот в таком твердом чехле. Чехол имеет э, тесенки для пристегивания к ремню, а также карабин для пристегивания э, к форме одежды. Комплект поставки. Вот такие вставыши, очки для диаптрических линз. Я покажу, как их использовать потом. такая лямка для взвешивания очков на шее, для фиксации на шее, тоже потом покажу, тряпочка для протирки, непосредственно сами очки в чехле в таком тоже, надпись в Daisy". Вот так выглядят очки. Здесь а, находятся еще две линзы. Вот тут такие отдельные кармашки в чехле для каждой из линз. Эти линзы съемные а, немножко другого цвета, более коричневого. И вот такие желтые как они еще называются горные все сделано довольно качественно аккуратненько вот так вот линзы поднимаются наверх вот таким образом Вот в, этот в эту прозрачную пластиковую оправу можно заказать и вставить мастерской диатрические линзы для тех, у кого зрение не единицы. И, соответственно, использовать уже непосредственно вот с этими очками. То есть сюда вставили линзы в соответствии с вашим зрением. Закрепили эту вставку непосредственно в очках она защелкивается, и опустили основные линзы. Таким образом мы получаем тактические очки, но в то же время мы получаем очки для зрения. Очень интересное решение, да и очень удобное, не нужно мучиться с двумя очками. Вот эти линзы снимаются таким вот образом. аналогично. Тут большая перемычка, так вот фиксируется, опускается, мы получаем уже очки другого цвета. Что могу сказать, при своей не очень большой стоимости очки произвели положительное впечатление. Удобно сидят на лице. Можно сказать, очень качественная реплика фирменных очков. Рекомендуется к покупке. А вот эти вот лямочки используются таким образом. Они надеваются вот так вот на очки. И вот так вот фиксируется. Соответственно, чтобы они не потерялись, можно повесить на шею, и они будут вот так висеть в снятом положении. Ничего тут не выскальзывает. А вот эти вот лямочки, они такие прорезиненные, силиконовые, очень цепкие. Потерять очки невозможно.